Позавчера, произошла страшная катастрофа, самолет компании Аэрофлот «Сухой Суперджет-100» потерпел крушение в аэропорту Жереметьево. Сразу после трагедии в Государственной Думе Российской Федерации выступили с критикой в российского пассажирского самолета «ССД-100». Депутат Нижней Палаты Михаил Романов предлагает отменить все рейсы с этим самолетом а после завершения расследования поставить вопрос о дальнейшей судьбе его эксплуатации в целом. <coughs> Более того, стоит упомянуть, что к данному самолету уже неоднократно предъявлялись претензии из-за его технических неисправностей. В СМИ появлялась информация, что часть самолетов попросту не готова к полету. Они технически не могут совершить вылет. Практически в начале эксплуатации самолета произошла авиакатастрофа в Индонезии в 2012 году. Тогда сухой «Суперджет-100» врезался в гору. В результате погибли все, кто был на борту, включая чинов-экипажа. Также на российский ssj 100 неоднократно поступали жалобы на его дорогое техническое обслуживание, <coughs> неисправности, частые поломки и отсутствие нужных запчастей для ремонта, что делает «Авиалайнер» экономически невыгодным в эксплуатации. В итоге у сухой Супер 100 самое низкое количество часов налета в сутки по сравнению с известными в мире пассажирскими самолетами корпорации The Boeing Company и Airbus SE, которые являются мировыми лидерами на рынке. Имея негативный опыт в эксплуатации данного самолета, большинство стран мира отказалось от покупок и дальнейшего использования сухой Супер 100 хотя самолет был надежной надеждой России на возрождение гражданского самолетостроения на восстановление гражданской авиации в наше время со времен развала Советского Союза и отказ от закупки и эксплуатации западных авиалайнеров. <coughs> К сожалению, на этот счет есть не очень хорошие мысли, поскольку при создании российского пассажирского самолета в обязательном порядке были привлечены западные компании, которые занимаются производством поставкой двигателей PowerJet SAM-146, используемых в сухой SuperJet 100. Они также периодически и ломаются во время эксплуатации самолетов. Следует заметить, что двигатели SAM-146 и авиационные приборы поставляют французские компании, которые разрабатывают гражданские авиадвигатели для главных конкурентов России в области гражданской авиации – самолетов «Боинг» и Airbus. Транснациональные корпорации, лидеры рынка не могут упустить конкуренцию в своей сфере. К этому также можно добавить политическое противостояние России со странами Запада. Сейчас им выгодно полнейшей дискредитации пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100», снять его с производства и полный отказ от эксплуатации имеющихся единиц. Прозападная оппозиция так любит, акцентировать внимание на проблемах и авариях, в эксплуатации российского самолета и говорить о провалах отечественной авиационной отрасли о срывающихся планах Путина и так далее. Очевидно, что по планам западной элиты Россия должна признать свою неудачу со сухой Суперджет-100 и понести огромные экономические потери, к чему, собственно, все и идет. Государственная Дума, скорее всего, поднимет этот вопрос на заседании после произошедшей трагедии в Шереметьево. Россия сегодня является единственной страной эксплуатантом самолета сухой Суперджет-100. Возможно, речь идет о закате эры сухой суперджет 100, если нет, то необходимо исправлять все допущенные ошибки и неисправности, допущенные при проектировании и сборке, чтобы можно было говорить хоть о какой-то привлекательности отечественных пассажирских авиалайнеров.